Четвертая часть решения задачи d 9 мы записали теорему об изменении момента импульса. Теорема об изменении момента импульса у нас приобрела вот такой вид. Она приобрела, в общем-то, вот такой вид. Если я омега вынесу за скобку, то здесь у меня вот это все будет постоянное, это постоянное. То есть получается какая-то постоянная C1 умножить на омега. Штрих равняется mz. Соответственно, вычислим давайте тогда эту постоянную. Но в принципе решение дальнейшее понятно. да, То есть, постоянно выйдет за знак производной. Получим c1 умножить на омега штрих равняется mz. И дальше просто что делаем? Расписываем это уравнение c1 d омега по dt это дифференциальное уравнение простейшее разносим переменные то есть c1 d омега равняется mz dt и интегрируем даже c1 будет удобнее сюда перенести то есть получим d омега равняется mz делить на c1 dt почему я т перенес сюда потому что mz у нас функция от времени. Если бы у нас mz было бы по функции от угловой скорости, например, я бы э, как разнес переменную? То есть я бы mz перенес сюда в знаменатель, в dt бы убрал направо. Это у нас напоминаю постоянно. Ну вот наше решение, собственно говоря. То есть решение будет таким. Если я проинтегрирую здесь и здесь, то есть от нуля до омега интересующего меня, то есть напоминаю, от 0 до омега тау. А здесь, соответственно, от 0 до то получится, что омега тау минус омега-0 равняется. Ну, единица на c1 это постоянное. интеграл, что? Mz dt от 0 до тау. Все, в общем-то, наше решение будет вот здесь. Отсюда омега тау равняется омега-0 на c1 интеграл от нуля до. Тау МЗ ДТ. Дальше пошла сплошная математика. То есть нам нужно вычислить С1. И вот этот интеграл омега нулевой у нас заданное значение. Давайте вспомним, что у нас было С1. С1 у нас была вот эта величина. Какая величина? Давайте я здесь вот запишу, где С1 равняется, что м 1 r квадрат пополам. Плюс М1А квадрат плюс м 2 на ρ квадрат. ро у нас было чему-то. OC квадрат. Плюс со 1 квадрат. Вот это было наше C1. Давайте запишем. M1. Вычислим эти данные. То есть это будет у нас 200 килограмм Где тут были данные у нас? R квадрат было 2,4. По-моему, 2,4 в квадрате. Пополам. Плюс М1. Давайте 200 вынесем за скобку. Здесь будет А2. Это что? 1,2 в квадрате. Плюс М2. Это 80. Килограмм умножить на ОС. у нас... Чему равнялось? АС минус АО. АС у нас радиус 2,4 минус... АО у нас 0,8. То есть 1,6... 1,6 в квадрате плюс АСО1 это А. 1,2 в квадрате. 1,2 в квадрате. Это равняется. Давайте вычислим. Здесь это у нас что? Ну, давайте вычислять. 2,4 в квадрате 5,76 пополам равняется 2,88. То есть 200. 2,88 плюс ну, 1,2 в квадрате это 1,44 1,44 плюс 80 умножить 1,6 в квадрате это будет 2,56 плюс 1,44 равняется, равняется 200 умножить здесь у нас что будет умножить на 2,1 в уме 3 1, 3, 1 в уме. И здесь у нас будет 4, 32 плюс 80 умножить на 1, 44. Это будет 0, 1 в уме. 0, 1 в уме. 4. 80 умножить на 4. То есть это будет 200 умножить на 4, 32. 200 умножить на 4, 32. Это равняется 864. 864 шестьдесят 864 плюс 320. Это равняется, соответственно, четверка здесь, здесь у нас восьмерка, здесь у нас 8,3, 1184 С1. В чем единица? Ну вот, у этого славян килограмм на метр в квадрате. То есть мы можем считать, что это килограмм на метр в квадрате единица момента инерции. Теперь подставляем все это сюда. Что получается? Омега t равняется... Омега нулевое у нас было... Чему там равно? Омега нулевое было минус 2. То есть минус 2. Плюс интеграл... Так, единица на 1184. Интеграл от нуля до Тау. Тау у нас 4 секунды. МЗ у нас чему было равно? МЗ было равно, где оно? 592 Т. 592 592 Т dt Равняется минус 2 плюс 592 выходит за знак интегрирования как постоянный множитель. Остается интеграл от 0 до 4 Т dt. Или минус 2 плюс 592, 1184, t квадрат пополам, от 0 до 4. Это у нас что будет? Минус 2 плюс 592, 1184, умножить на 4 в квадрате 16 пополам, минус 0 в квадрате это 0. Вот такой у нас получился ответ. 192 и 1184 дают нам одну, вторую. Двойка, двойка и 16. Это будет у нас 4. Минус 2 плюс 4. То есть 2 радиан в секунду. Теперь вот наш ответ. Давайте мы сравним его с ответом у авторов. Омега Т. Ну вот момент Импульсом мы вычисляем, собственно говоря, системы. Вот, и он состоит из двух слагаемых. Вот главный момент внешних, системы внешних сил и моментов. Он у нас равен одному, да, вот этому моменту цт. Вот они вычисления пошли, которые мы проводили. Вот они какие-то вспомогательные величия. А, ну это мы, да, тоже вычисляли. 2 радиан в секунду. Все правильно. Итак, у нас совпадают решения, то есть что произошло, как, действ... как... как двигалась система, то есть система вначале вращалась, если мы смотрим сверху, повторяюсь, положительно направленная оси Z, система вначале вращалась по часовой, начал в это время действовать момент, который придал системе ускорение против часовой, то есть угловая скорость вращения начала уменьшаться, вращение замедлялось, замедлялось, замедлялось, потом она остановилась. И начало что? Вращаться в противоположную сторону. Судя потому что значение по модулю минус 2 в начале и 2 в конце, остановилось оно на половине промежутка. То есть момент t, маленькая равная 2 секунды, остановилось и потом начало вращаться против часовой, все время увеличивая скорость вращения. Вот так обстояло движение. На первом промежутке времени. И задача у нас решена. Мы определили угловую скорость вращения к концу этого момента. То есть к концу четвертой секунды. Что происходило дальше? Дальше движение происходило следующим образом. То есть теперь вторая часть решения задачи. Тело М2 движется относительно диска 1. Зато mz равно 0. То есть перестал действовать вот этот момент. Система вращается по инерции вот с этой угловой скоростью омега-тау, которую мы определили. Но в этот момент начинает двигаться э, тележка и закон относительного движения вот он э, записан. Давайте мы рассмотрим эту часть задачи в следующих фрагментах.